14 мая 2019 года. Ера и перевернутая УРУС. День предстоит достаточно активный, но немножечко нудноватый. Будет много работы, мелких тел, которые будут требовать вашего внимания. Если быть настойчивым и упрямым в достижении поставленных целей и не сдаваться, то все пройдет замечательно. В этот день вы будете чувствовать, возможно, небольшой упадок сил, слишком много дел навалится сразу. Обязательно давайте передышку, отдыхайте вовремя, иначе организм, уставший организм вырубит вас насильно, и вы свалитесь больным. В отношениях будет много упрямства и желания убедить в своей правоте, но, скорее всего, к концу этого дня никаких отношений вообще не захочется. Постарайтесь не переносить заботы Работы в круг семьи и переступив порог собственного дома, оставьте все решенные или нерешенные проблемы за этим порогом. Будет новый день, и вы сможете сделать то, что не успели сделать сегодня. На новые знакомства не останется ни желания, ни времени. В бизнесе куча дел, центнот, стремление прыгнуть выше головы, энергии мало. Не старайтесь сделать все в один день, не стремитесь сгореть на работе, и ваш день пройдет вполне удачно. Если есть возможность, лучше сделайте этот день днем отдыха. Вот такой прогноз на сегодня. Буду рада вашим комментариям по этому поводу, лайкам. Подпишитесь на канал, если еще не подписались. Рубрика регулярная. Ну а тем, кто э, хочет стать настоящим магом или наработать силу мага, напоминаю, что с 20 мая у меня начинается э, этап алмазный мах, на котором изучаются Сорика, работа с клиентами, все, что касается магии, и самое главное, там будут прокачки силы мага. Приходите обязательно. Я еще могу взять на этот курс желающих, даже без предварительной подготовки. До встречи в следующем дне.